Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев и видео снято специально для сайта SIF Market. В этом видео мы с вами рассмотрим стол-трансформер нашего производства из линейки «Мастер-2». Выпускается он в двух вариантах. Это размер столешницы на 480 и на 550. Верстак Мастер 2 это универсальное решение для людей, которые работают на выездных объектах, дома, даче, балконе, в гараже, в небольших домашних мастерских и также будет отличным помощником на вашем строительном объекте. На нашем производстве есть версия помладше, называется она Мастер и отличается они профилем врезанным в столешницу. В версии Мастер 2 установлен профиль, который позволяет встроить в себя линейки служащие для быстрого позиционирования параллельного упора, который предназначен для распила либо фрезеровки деталей. Итак, давайте перейдем к распаковке и посмотрим, что этот столик из себя представляет. Ваш заказ к вам поступает вот в таком виде. На нашем производстве мы его заворачиваем в воздушно пузырковую пленку, укладываем в гофрокартон и вдобавок перематываем стрейчем. В сложенном состоянии столик составляет 1 метр, ширина столешницы 48 и высота 8 сантиметров. Вот таким вот буквально легким движением мы получаем с вами хорошую рабочую плоскость. Длина столика в разложенном состоянии составляет метр сорок, ширина столешницы без изменений 48 сантиметров. Но есть еще версия, как я говорил в начале ролика, на 55 сантиметров. Все будет зависеть от вашего заказа. Высота 865 миллиметров, как и все столы нашего производства. Верстак изготовлен из влагостойкой ламинированной фанеры фирмы Свеза толщиной 18 мм и алюминиевого профиля 40х20 толщина стенки 2 мм. Также дополнительно к столу вы можете заказать диагональную перемычку, которая устанавливается на перекрестии ног, что добавляет столу дополнительную жесткость. В столешнице устроено 4 алюминиевых направляющих, они называются Т-треками, 2 из них узких и 2 из них широких. Служат они для установки дополнительного оборудования и крепежа всеразличных направляющих. Все Т-треки вклеены на эпоксидную смолу и вдобавок еще прикручены винтами М4. Эпоксидная смола представляет собой полимерный состав, который при застывании практически невозможно разбить молотком, в результате чего мы получаем с вами монолитную конструкцию. Широкие Т-треки предназначены для установки линеек. При помощи этих линеек, после того, когда вы вмонтируете сюда либо погружную, либо дисковую пилу, вам не надо будет отмерять каждый раз размер от параллельного упора до диска. С ними будет уже гораздо проще. То есть просто передвигаете упор и получаете нужный размер. Как и во все столы нашего производства, вы можете установить погружную, либо дисковую пилу, либо фрезер. Для этого в одной из половинок стола расположен прямоугольный вкладыш, при помощи которого менять инструмент можно очень быстро. Теперь не надо каждый раз залазить под стол, чтобы открутить инструмент. Достаточно открутить 4 винта и поставить вкладку с нужным инструментом. У нас на сайте представлено несколько вариантов параллельного упора. Это в виде обычного параллельного упора. И с пылеотведением. На первом варианте получится только переть, фрезеровать не получится, поскольку стружка будет разлетаться в стороны, попадать будет и под сам параллельный упор, и под заготовку, в результате чего заготовка будет подпрыгивать. В этом варианте намного все интереснее. Здесь можно и пилить, и фрезеровать. Версия Мастер 2 отличается от мастера тем, что здесь есть возможность установить специальный пас линейки. После того, когда мы установили погружную пилу, нам надо правильно установить линейки по диску. Как это делается? Для этого нам необходимо что-нибудь ровное. В моем случае это метровая линейка и вот такая крестовая отвертка. Для начала поднимаем диск, чтобы мы его видели. Упираем линейку вот с этой стороны, где я упираю, отпускаем винтики на линейках и подводим ноль нашей линейки вот по этому краю линейки. Вот так. Фиксируем отверточкой. Точно так же делаем и эту сторону. Линейки выставляются всего один раз, и пока вы не поменяете свою пилу, вы к ним больше не будете подходить. Вот то, что здесь встроены линейки, это очень хорошо и очень удобно. Не надо каждый раз отмерять линеечкой определенное расстояние от диска до упора. Здесь уже все установлено один раз и будет работать идеально. Надо вам 30 мм, ставите 30 мм. Надо 70 мм, ставите 70 мм. Подключаем пылесос, включаем фрезер и начинаем работать. Здесь нет ни пыли, ни стружки, все ушло в пылесос. Вот планка, которую я только что профрезеровал. При помощи Т-треков, которые расположены в столешнице, есть возможность закреплять заготовку очень быстро и надежно. Я буду показывать на примере струбцин, которые есть в нашей мастерской, но помимо этой фирмы есть еще Фестул, Makita и очень большое количество. Вставляем струбцину в паз и зажимаем заготовку. Заготовка очень сильно прижата и ее невозможно сдвинуть с места. Если происходит монтаж межкомнатных дверей и идет врезка дверной фурнитуры, то ее очень удобно делать на столе. Положили перед собой определенное количество стоек, прихватили струбцинами, положили сверху шаблон, прихватили его струбцинами и спокойно работаете на уровне своего пояса. В столярных мастерских очень часто требуется поработать с плоскостью, а такой вид крепежа он особо не подходит из-за того, что струбцина будет мешать. Для этого можно воспользоваться вот такой эксцентриковой струбциной, состоящей из двух частей. Вы устанавливаете грибок, вставляете струбцину в тетрек и поджимаете вот таким движением. Расширители стола представляют из себя планки, которые устанавливаются по краям верстака, и при их помощи мы можем расширить свою рабочую зону. Устанавливаются расширители очень просто. Необходимо взять крепеж, установить его в Т-трек, сверху приложить расширитель и закрутить двумя барашками. Все, наш расширитель готов к работе. Устанавливаются либо два, либо четыре, согласно задачам, которые перед вами стоят. В комплект входит четыре расширителя и крепление к ним. Поверьте мне, очень удобно положить перед собой большое количество заготовок и спокойно с ними работать, никуда не отрываясь. Также на расширителях можно собирать рамки или дверные коробки. Верстак Мастер 2 как быстро раскладывается, так и быстро складывается. Для этого необходимо поднять две столешницы вверх на уровне своей груди и раздвинуть их вбок. Это удобнее делать сбоку стола, а не за вырезы, которые служат для транспортировки. Поднимаем вверх. И разводим в бок. Чтобы столешницы у вас не раскрылись при транспортировке, надо повернуть фиксаторы с одной стороны и с другой. Столик можно переносить за вырезы, которые имеются в столешнице, а можно перевозить еще и на колесной базе. Для этого надо его перевернуть и установить. После чего закрутить двумя винтами. Колесная база будет отличным помощником для людей, которые занимаются отделочными работами и работают на выездных объектах. Так как люди, которые занимаются подобным видом услуг, имеют достаточно большое количество инструмента, которые приходится переносить практически каждый день вручную. С колесной базой вы их не будете носить, вы их будете перекатывать. Крепится стол с колесной базой достаточно просто, как вы уже видели, он сюда вставляется. И необходимо закрутить два вот таких винта. Первое отверстие служит для крепежа, второе для его хранения, чтобы вы его не потеряли на объекте. Сзади у колесной базы расположены два пневматических колеса. Расстояние от края одного до края другого составляет 54 см, что позволяет заезжать даже в маленькие лифты. Спереди находятся два маленьких колесика из полиуретана с пластиковым стопором. Изначально колесная база была спроектирована на нашем предприятии для того, чтобы выдерживать сильные нагрузки. Изготовлена из алюминиевого уголка 50 на 50, толщина стенка 5 мм. Колеса крутятся идеально, без люфтов и закусывания. Если вы считаете, что этот видеоролик был для вас полезен, ставьте класс! Обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, где уже более 10 тысяч мастеров. Свою продукцию отправляем по всей территории Российской Федерации и странами ближнего зарубежья, транспортными компаниями Кит, «ПЭК», «Деловые линии», «Энергия». Прошу обратить ваше внимание, что Почта России и транспортная компания «Эсдек» такие грузы не принимают к транспортировке.